каждого из нас бывают ситуации, когда деньги нужны прямо здесь и сейчас. На покупку автомобиля, открытие собственного бизнеса или вложение в выгодный инвестиционный проект. Брать взаймы у друзей или родственников – плохая примета. Да и банковский кредит доступен далеко не всем. Существует ряд причин, по которым вам могут отказать. Банки часто отказывают даже благонадежным клиентам, а при обращении лиц с неблагоприятной кредитной историей отказывают в 100% случаев. Экстренную финансовую помощь в таком случае окажет компания Кредит 112. Здесь смогут быстро выдать нужную вам сумму кредита под залог недвижимости без лишних вопросов по вашим официальным доходам и кредитной истории одной из особенностей компании является то что здесь принимают в залог все виды недвижимости жилую и нежилую а также недострой и земельные участки при этом сумма займа достигает 75 стоимости залога для этого вам понадобится минимальный пакет документов без справки о доходах и очень короткие сроки на оформление и выдачу самого кредита за более чем 10 лет работы на рынке финансового Услуг Наша компания зарекомендовала себя как надежный финансовый партнер с развитой инфраструктурой. Обращаясь в компанию Кредит 112, вы можете получить денежные средства в день обращения. Кроме паспорта, кода и наличия недвижимости для залога, вам не понадобится больше ничего. Кроме того, что компания работает с клиентами, имеющими негативную кредитную историю, также отсутствуют скрытые платежи по кредиту. При этом компания предлагает разные виды погашения задолженности, а также готова обсудить индивидуальные условия договора и принять компромиссное решение в рамках закона. Чтобы минимизировать переплату по займу, необходимо обратиться к нам за консультацией. Мы... Полностью предоставим всю информацию по рынку, индивидуально подберем каждому клиенту условия кредитования. Он может свободно погашать только процент ежемесячный, а тело кредита мы предлагаем ему оплатить только в конце срока кредитования. За досрочное погашение займа компания не взимает абсолютно никаких штрафов, у нас нет скрытых комиссий, у нас нет скрытых платежей. Досрочно клиент может погасить выданный ему кредит в любое удобное для него время. Также для максимального комфорта и экономии средств «Кредит 112» предлагает бесплатный пакет услуг. Мы не только кредитуем, но также беспокоимся о комфорте клиента. Бесплатный пакет услуг от компании «Кредит 112» включает в себя не только финансовую поддержку клиента, но и бесплатная оценка недвижимости, инкассация средств, ну и, соответственно, и юридическая поддержка. Определиться со стоимостью кредита и графиком платежей вам поможет онлайн-калькулятор на сайте. Заполняем все поля и в режиме реального времени получаем основные параметры кредита. Подать онлайн заявку легко. Нажимаем на кнопку «Отправить». Менеджер компании обязательно свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.